Дамы и господа, всех приветствую! Беленинский институт карма йоги, курс второй. Сегодня у нас будут ответы на вопросы, которые насобирались и на которые односложно ответить проблематично. Да, я удалил две лекции, потому как в лекции по карме Украины, по-моему, это вторая лекция, когда мы рассматривали президентов от Януковича до Зеленского, там была ошибка относительно того, что при Ющенко карма Украины упала, а при Януковиче карма Украины поднялась. Это неправильно. Наоборот, как только поставили Януковича как смотрящего, у которого были судимости, и от этих судимостей он каким-то магическим образом ушел, потому что летчик-космонавт, почитайте, есть полно источников, за него как бы ездил какой-то там суд и его отмазывал эту лекцию нужно было убрать потому как там была явная ошибка и еще в одной лекции тоже была явная ошибка э, относительно американской трагедии одной из э, совсем недавний то есть ну да Поэтому эта лекция тоже должна была быть удалена. Буду ли я заново их переписывать, пока я не знаю. Но кому нужно, те посмотрели. Поэтому идем дальше. У нас по лекции «Чакральная активация 227 «Положение точки сборки», «Три нижние чакры». Идея, то есть тут больше не вопрос, а о проговаривании, и был такой конструктор. То есть мы с вами говорили, что нужно перечитать Ричарда Баха э, книжку «Иллюзии», и там очень четко дается методика по предмету, каким образом нужно этот предмет притягивать свою судьбу. Я не хочу давать ссылку на страницы, я не хочу зачитывать, потому что иллюзии нужно обязательно всем прочесть. Поэтому кому не лень, то есть он говорит, представь себе перо, дальше это белое перо нужно каждую завитушечку увидеть, вообразить. То есть это навык визуализации, который у вас должен был появиться в результате выполнения курсового проекта по вашей судьбе, который вы должны уже были облизать, облазить вдоль и поперек, и судьбу свою видеть во всех вариантах, потому что совсем недолго осталось, и мы перейдем с вами на совершенно другой уровень восприятия вашего проекта по судьбе, Потому что есть многие люди, живущие в параллельных реальностях. Параллельные реальности существуют. Они существуют внутри нас, так же, как и существуют предки, генетические наши предки внутри нас. Точно так же, как и в четвертом уровне подсознания находится вся информация о всех ваших прошлых реинкарнациях. Дело все в том, что есть ключевые точки судьбы. И мы растем, наша судьба, она нарастает как дерево. Мы вот так, как вы себя сейчас осознаете, то э, вы находитесь вот в своей реальности, так как вы ее воспринимаете. Но в действительности миры как бы все время множатся, и параллельные реальности все время появляются. Молодой человек ухаживал за девочкой, светой. И он уже собирался на ней жениться. И тут как бы появилась девочка Наташа. И он сначала на нее не обращал внимания. Но тут появилась какая-то тетя Наташа, которая обратила внимание. Вот. И чай ему даже предложила. И чай этот как-то странно пах. И вот в итоге он женился на другой девушке. Но тем не менее, то есть есть варианты, когда за него приняли решение. Но при этом в таких ключевых моментах судьбы всегда есть вариант, когда тетя его не нашла, или чай прокинул кто-то другой, или с первой девушкой тоже у нее появилась тетя, которая этот чай вылила и налила ему обычный. Понимаете? Поэтому один молодой человек рассказывал, говорит, я вот стою, делаю предложение, и как будто бы не я это говорю. И он говорит, мое сознание как бы смотрит, вот я предложение девушке делаю, а я хочу сделать предложение другой девушке. И он это говорит, я понимаю, что он совсем не обкурился, я понимаю, что он совсем без психиатрических диагнозов. Но он вот так идентифицировал, диагностировал ситуацию. Потому что в своих мыслях он делал предложение другой девушке, а вот в итоге какая-то сила, внутренняя или внешняя, его заставила пойти другим путем. В такие варианты всегда появляется альтернативное какое-то будущее. Другое дело, что вот мы в него не попадаем. Но тем не менее оно существует. Нравится вам это, не нравится. Можете считать меня психом, отключить канал. То есть... Это, это все ваше дело, это все ваше восприятие. При этом есть люди во многих кинофильмах, когда, э, ну вот тот же самый фильм «Москва слезам не верит». Да, я понимаю, что это фильм не для Украины сейчас. Но там вот он девушки заделал ребенка, он якобы даже сам не знал, хотя она как бы она такая скромная была, она ему не говорила, она сама воспитала эту дочку, и тут он отцовства чувства в нем проснулись, да, и он как бы кинулся. Но идея в том, что в какой-то альтернативной реальности он с ней остался, и, и в этой альтернативной реальности она поняла его сущность, потому что он гулял. Потому что он вот такой, и он как бы, она его выгнала, и потом уже они не встретились. А в этой реальности они встретились. То есть любой сюжет, развития событий, как только вы свою судьбу начинаете видеть, как сюжет, вами же написанной истории, и когда вы понимаете, что книгу своей судьбы вы писали сами, то вы начинаете видеть альтернативные реальности. Зачем нам это надо? Дело в том, что о, есть мужчины, которые по-разному оценивают женщин. Один оценивает по своим сексуальным инстинктам. То есть вот у него есть критерии на ноги, на задницу, на талию, на грудь, на лицо, на улыбку, да, на прическу. Как один у меня был знакомый с первого института, Вадик, он говорит, я люблю, чтобы девочка была одета. Это просто песня. То есть, ну, тем не менее... Понимаете, одето имеется в виду не то, что раздето, одета, одето, а имеется в виду хорошо одето. То есть, фактически, он ориентируется на потенциал родителей. Ориентировался. Не знаю, как сейчас. Поэтому у нас, у каждого есть свои развилки судьбы. И вот этими развилками судьбы нужно уметь их вычислять, и нужно уметь ими пользоваться. И когда вы в прошлом отследили эти развилки судьбы, есть такой автор, Макс Фрай. Проблема в том, что они когда с супругой расходились, то Макс Фрай это его псевдоним, но они и издательство свое назвали Макс Фрай. И она забрала издательство, и она подписывает все книги, выходящие в этом издательстве, Макс Фрай. А он забрал себе вот этот свой псевдоним. И получается, что он шикарный писатель, мистический, оккультный. Ну, а она, как бы, она редактор, она издатель. И поэтому она под этим именем продвигает всех остальных. Поэтому смотрите осторожно, когда вы покупаете книги с подписью Макс Фрай. И вот там есть... Напомните мне, пожалуйста, кто читал в комментариях, напомните название книги если вы ее узнали год издания пожалуйста и, и если вам не лень пришлите ссылку где она продается ну чтобы можно было ее найти каким-то образом потому что дал почитать а книги все с ногами понимаете или с крыльями вот суть этой книги в том что герой книги макса фрая не издательства а описателя он садится в кафе и когда человек приходит и он горюет переживает то они научились влезать в эту судьбу и за него проживать его судьбу книга достаточно интересная и как раз по вот этой вот моей теме вот вы как бы влазите тренируетесь со своей судьбой зачем это все надо Потому что на этом на всем строится целительство. Совершенно одно направление строится на том, что вы научились входить в капсулу в родовую. Другое направление целительское строится на том, что вы научились чакры менять, когда переходили из второго мира в третий. И другое, еще одно направление целительства по корректировке судьбы строится из притягивания в свою судьбу каких-то предметов, потому что если вы в свою судьбу научились притягивать, вы и в чужую можете притянуть, если это надо, главное, если вы кому-то помогаете, вы должны четко знать, вы деньги за это берете или вы на полном альтруизме, если вы на полном альтруизме, так надо и славу себе не присваивать и когда вам говорят спасибо, вы помогли, вы должны полностью отказываться Потому что, как только вы скажете, это я вам помог, вы делаете человека должника, и человек начинает энергию вам отстегивать. А это его энергия, ее энергия может вам не подойти. Вот. Даже если это самые любимые ваши, там одни из лучших учеников, которые конференции вам открывали и так далее. Но вам эта энергия не нужна. Итак. Вся идея в том, чтобы научиться овладеть этой методикой Ричарда Баха, она одна из. И поэтому нужно прочесть иллюзии, а еще нужно прочесть иллюзии, потому что там огромное количество законов судьбы. С этим все мы закончили, идем дальше. Сейчас, секундочку. Следующая часть по лекции 227 второго курса. В лекции 227 мы с вами говорили, что если у вас есть возможность упасть на спину и смотреть на небо с, с тощими такими облаками, не свинцовыми тучами, а с маленькими облачками, такими светленькими, не огромными, а мелкими. И эта же методика описана у того же самого Ричарда Баха, когда вы... Смотрите на облако своими живыми глазами. Вы смотрите на облако, а в голове вы представляете, что этого облака нет. И когда вы вошли в это состояние, вы закрываете глаза и держите, что этого облака нету. И это облако вдруг мистическим образом исчезает с неба. Конечно, нужно выбрать, если ветер сильный, это облако может отнести, но нужно выбрать облако, которое никуда не движется, и с ним начинать экспериментировать. При этом все другие облака остаются на месте. Когда-то, когда мы были на семинарах, ездили на море, то и когда группа собирается в 100 человек, мы делали маскар во время ливня, и случалось настоящее чудо. Образовывалась такая дыра в свинцовом небе, и, и дождь как бы относительно нивелировался. То есть не полностью исчезал, но интенсивность исчезала и пробивалась солнце периодически как-то там. И вот это вот результат, когда 100 человек настраиваются в одну волну и, и занимаются одним и тем же. Вот буквально несколько дней назад собирались оккультисты у меня дома, во дворе, там, где, там где я видео снимал с этим костром, на канале первого курса вы видели, и начинается дождик. А сидим просто вот так, оккультные темы у нас по поворотам судьбы. Был такой фильм американский, по-моему, с Джеймсом Белуши «Повороты судьбы». Вот там именно о вот таких поворотных точках, фильм старый, то есть удовольствие от широкого экрана вы не получите. Джеймс Белуши в главной роли «Повороты судьбы». Сюжет достаточно простой, но актеры играют в... И там как раз, как и в вашей судьбе, только отличие фильма в том, что он может возвращаться вот в эти поворотные точки и заново проходить ту же самую судьбу. Почему вот эта медитация и ваш успех в этой медитации настолько важен? Во-первых, как только вы провели экспериментов 10-15 с облаками, точно так же вы можете в своей судьбе какую-то темную тучу, которая вам не нравится и она к вам приплывает, идентифицировать как облако. Как только с облаком у вас получилось, вы из тучей в судьбе то же самое все сможете решить. Конечно, там есть разные нюансы, но главное, чтобы вы получили тучей мистический опыт вот такого вот состояния с этим вопросом все идем дальше лекция второго курса 229 как избежать мнимой дискриминации насчет шестого мира является ли язык на котором думаешь объектом восприятия шестого мира да является но с определенного начала тот язык с которым вы родились он создает вашу ментальность любой сленг создает вашу ментальность если например вы читали Исака Имануиловича Бабеля одетские рассказы то там определенный вот такой одесский язык несколько фильмов было про этого следователя гоцмана вот они как бы там воссоздавали язык но я вам честно скажу я одессу люблю я много раз там был я никогда не жил в одессе вот так что месяцами но я много раз был в одессе я исходил все эти пушкинские дерибасовские и и Гамбринусы и, и все остальное на дюка со второго люка то есть я ориентируюсь в одессе но ну, не так как в москве но я ориентируюсь то есть ну и, конечно, не так, как в Днепропетровске и Запорожье, куда я в Запорожье каждую неделю ездил. В Днепропетровск раз в месяц ездил, в Кишинев раз в два месяца ездил. <coughs> Итак. Тот, тот язык вот, который там гоцман и вот это кино с гоцманом он немножечко но они они сильно там уже нагнетали с языком но вполне возможно что до революции что то такое было или после революции или же после войны но вот как только вы начинаете другой язык учить и у вас появляется ежедневная языковая практика то во всяком случае у меня в голове два английских языка. Один английский, который, когда вот человек приезжает в страну, и он приезжает, ну, как я приехал, с двумя сумками, и, и фактически я свою квартиру на Салтовке продал, ну, аж за 7500 двухкомнатную, совершенно замечательную новую, неубитую, вот. Новую, пахнущую свежей краской я же аж семь с половиной тысяч да смешно сейчас об этом говорить и вот вначале работаешь на работах которые попроще то есть я пошел на работу где мне дали 40 часов в неделю это сварщик варит железяки и там у этих сварщиков и у других рабочих у них один английский это совсем не тот английский на котором я разговариваю сейчас а потом я попал, когда уже закончил оккупантурную школу, попал, в, то есть моя клиентура была на 80%. Это профессора, профессора университета Радгерс, который сейчас, ну, говорят на уровне Принстона. Понятно, что Принстон Айвелик, но один из, это Радгерс, один из лучших государственных университетов. Все мои дети его заканчивали, вот, ну, кроме одного Шерлопа. Который наполовину, да, все наполовину. И э, это совсем другой английский. Но, тем не менее, э, обладатель языка, когда вы владеете сленгами какими-то, когда вы можете говорить газетным языком, или про профессорским языком, или как музыканты, то есть это все имеет место. И когда вы легко можете переходить с языка на язык. То есть, да, язык определяет ментальность, то же самое. Потому что французский отличает от немецкого. Немецкий, хлесткий, французский, он... Это совсем не язык любви, это больше язык пожирать. <coughs> Извините. Идем дальше. Вопрос по лекции 230 -й практические навыки в структуре пути сейчас тут два, два в одном идея идея в том зачем нужны апдейты курсовых проектов если вы для себя сделали апдейт мне специально апдейт делать не надо но как бы, если вы уже для себя сделали в своем курсовом проекте апдейт, то неплохо и мне уже отправить за компанию. Как я вам сказал, я могу камеру развернуть, показать вам, что у меня эти все курсовые онлайн, ваши под паролями, в отдельных папочках. Я это все храню. И когда вы присылаете апдейты, я эти апдейты тоже туда загоняю. Примерно так. Потому что это ваше продвижение э, и развитие. Дальше. Лекция 228. Чакры насыщения энергией, стихии для понимания чакральной блокировки. Э, понимаете как? Шавасана, она обрезает все энергетические хвосты. Но как только вы опять наступаете на старые грабли, эти хвосты появляются вновь. То же самое и с огнем, и то же самое с другими энергиями, и с водой. Относительно медитации на энергию огня, если вам не в кайф втаскивать в себя энергию огня или втаскивать себя в энергию огня, так садитесь напротив тут нормально все кто-то и под водопад воображаемый боится влезть это все нормально ну вот примерно ответы ребята все что мы изучаем все абсолютно я извиняюсь но вот с этой дурацкой войной получились эти политические темы я их страшно не люблю но, тем не менее, их нужно как-то проговаривать. Я понимаю, что с каждой вершины свой взгляд по этим военным темам. Я понимаю, что с американской позиции один взгляд. Если был бы другой президент, если бы Трамп оставался, был бы совершенно другой взгляд на эту войну с американской позиции. Если бы НАТО было другое, то тоже. Но... То, что вы мне пишете, НАТО устарело. НАТО устарело жутко, это видно, все их реакции, то есть их вообще можно голыми руками брать. Как бы и, и, и Евросоюз, он тоже показывает свою несостоятельность. То есть, когда наступает период в карме планеты, что многие институты, которые были созданы, но ну, не работают они, свои цели они не выполняют. То же самое и договора, то есть были какие-то договора прописаны, они оказались не выполнены. Это означает, что вот карма находится вот на таких вот перепутьях. Зачем нужны вот эти перепутья и зачем нужны эти повороты судьбы? Как у человека в личности повороты судьбы могут быть, так же точно и в карме любой страны могут быть повороты судьбы. Проблема только в том, что вот я, Вася Пупкин, живу вот в этой стране или в той. Они там что-то крутят наверху, а я должен как бы проблемы с этого получать. Мне совсем не хочется получать проблемы из-за того, что настоящий президент и бывший президент начинают между собой ругаться. Или от того, что Илон Маск наехал там на действующего президента вот, и лишился членство в СНП-500, вот, и акции пошли вниз. Акции пошли вниз по-другому, конечно, но народ же слухами себя пытается как-то возбуждать. Что вам нужно, как, как желающим обучаться? Смотрите на судьбу своей страны. Смотрите на ее судьбу в прошлом. Смотрите, как историки сейчас интерпретируют и как историки интерпретировали судьбу, карму прошлой страны сто лет назад, 50 лет назад. И вы видите, что различные совершенно мнения. И вам нужно вот в этой гуще различных мнений найти свое. В политике нужно идти с толпой, потому что так безопаснее. А в экономике нужно всегда идти против толпы. Потому что когда акции идут вверх, нужно ждать пика и продавать их, чтобы уйти в прибыль, потому что акции не могут идти вверх, они обязательно когда-то вниз пойдут. А когда акции идут вниз, все начинают их продавать и теряют на этом деньги. Они потом вверх пойдут, но человек купил там за 10 долларов в одну акцию, она пошла вниз, стоит 6, он перепугался, что сейчас он еще больше потеряет, продал за 6. А через два дня они 13. Если бы он бы не зашел бы на сайт вот в это время, то он бы подумал, что он доллар заработал. Вот так он продал, он потерял 4. А потом, когда он пострел новый курс, то он понял, что он потерял еще больше. Потому что так бы он всего бы наоборот доллар заработал. Поэтому не кидайтесь. Вот когда у вас вы уже в прибыли, вы купили по 10 долларов за бумажку, оно стоит 25. И вы видите, что все только начали покупать. А вот вы чувствуете, что оно вниз пойдет. Ну вот у вас прямо, знаете, вот чувство подсознательное. Попробуйте, посмотрите, что будет. И вы это все продали, оно чуть-чуть вверх пошло, а потом вниз опустилось. Вы остались с прибылью, но если бы вы дожидались бы самого пика, а в самый пик вас кто-то отвлек. Вот зашел клиент и лег на стол, и я не успел, да? Ну вот не успел, я уже дальше не продаю. Зачем мне в ущерб себе продавать? Понимаете? На денежных примерах легко объяснять, но то же самое и судьбой происходит. Отслеживайте политику партии издалека. Самое главное, если она попахивает неприлично, то самое главное избежать, чтобы вас кто-то спрашивал и мнение отдавал. Поэтому тут как бы... Занимайтесь экономикой и занимайтесь экономикой так, чтобы никто не увидел в вас пищу для себя, что можно вот сожрать сейчас вас и ваш бизнес, если на вас каким-то образом наехать. Поэтому скромность украшает человека. Все методики, которые мы изучаем, они все имеют свое продолжение, но не было бы смыслом я вычищал все знания из себя которые продолжения не имеют. Поэтому смотрите, пересматривайте, пожалуйста, лекции второго курса, что было э, раньше, и практикуйте. Спасибо большое, счастья вам!